Данное транспортное средство, на него наложено ограничение приставами. И вопрос следующий. Можно ли снять данное ограничение? И если да, то кто будет заниматься данным вопросом после победы в этих торгах по банкротству? Давайте разбираться, во-первых, все объекты, которые попадают на торги по банкротству связаны с тем, что должник не смог рассчитаться со своими какими-то долговыми обязательствами. Именно по этой причине все имущество попадает под взор определенных органов и на них накладываются ограничения, обременения, арест и так далее. Поэтому именно для данной категории торгов, для торгов по банкротству, данная ситуация является нормой. В 99% случаев все обременения, аресты и все ограничения будут сняты после того, когда вы станете победителем по данным торгам другая ситуация что вам все же необходимо убедиться в этом еще до торгов когда вы планируете участвовать в этих торгах то есть вам необходимо обратиться к конкурсному управляющему с запросом будет ли снято данное ограничение и каким образом будет производиться снятие вот этих всех обременений я желаю чтобы вы проучаствовали в этих торгах, если это имущество действительно очень интересно, если по нему будут сняты все ограничения применения. Если у вас есть вопрос, пожалуйста, пишите под этим видео, задавайте ваши вопросы. Мы с радостью вам поможем. Если вы хотите, чтобы мы продолжали отвечать на ваши вопросы, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем отличного настроения и всем пока!